Добрый день, дорогие партнеры! Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись в наступившем году. А наша компания как раз может позволить сбыться всем вашим мечтам. Компания, компания SATACLON для себя, я считаю, это просто подарок небес. До этого я уже не раз говорил, что три года, больше трех лет я, Работал в интернете, искал доходы, были большие проблемы до прихода в сад. Практически мне, если даже мне что-то удавалось зарабатывать в определенных проектах, в основном это были хайпы, матричные проекты, были инвестиционные проекты, но один за другим они рушились, и меня это очень сильно угнетало, потому что если даже я какие-то зарабатывал деньги, мне это радости не приносило, потому что партнеры, которые приходили за мной, может быть, первая, вторая еще линия что-то успевала зарабатывать, остальные просто теряли деньги. Вот, и поэтому рушение, как бы, разрушение какой-то компании, в которой мы начинали работать своей командой, меня просто выводило из равновесия, я несколько недель там, ну не месяцы, конечно, наверное, несколько дней или недель просто не мог пройти в себя. Вот, все это меня угнетало, и я уже практически было потерял надежду, что когда-то я смогу построить бизнес, как об этом многие пишут, что в интернете можно построить бизнес. Я уже практически было разочаровался, пока не, не, не набрел на компанию сад. Спасибо моему спонсору, то что он мне э, вовремя э, ознакомился с этой компанией. Даже не ознакомил, он просто прислал мне ссылку. И мне э, вообще-то, я не поверил, что есть такая компания, которая может дать регенерацию органов на тот момент. Но все-таки решил проверить, потому что на тот момент у меня появились проблемы со здоровьем и я конечно реш... заказал стартовый пакет выкупил и думаю но ну, если вот обманут выведу вас на чистую воду и вас прославлю на весь интернет однако в ноябре 15 года я посвятил <coughs> испытаниям на себе вот кстати вот я немножко полтора года я не болел пока принимал флоридиты но вот в начале года немножко меня все-таки зацепило и, но все равно э, болезнь грубо, э, глубоко не ушла э, Виаргоны 3-25 э, сделали свое дело я сейчас уже даже не, не успев уйти глубоко э, значит, в заболевание вернулся обратно нахожусь в хорошем приподнятом настроении выздоравливаю, не успев заболеть чего и, конечно, всем желаю но не будем отвлекаться, я хотел э, сказать, что на сегодня чем компания, чем САД, нету, партнеры, которые зарегистрировались, у меня вообще, значит, мне, мне самому удалось пригласить около 150 партнеров в компанию САД, правда, из них работает, наверное, меньше третий, это человек 40 примерно из 150 зарегистрированных начали работать человек 20, они работают очень активно, то, что мне позволило выйти довольно-таки быстро, уже через полгода на доход, около 100 тысяч в месяц через полгода с начала работы, и этот доход он тол только растет, и те партнеры, которые вот человек 20, я говорю, они уже подросли практически до ранга директора а это уже несгораемый сгораемый ран, когда вам идут стабильно доходы от вашей структуры, и вы просто дальше продолжаете увеличивать свои доходы. Вот я сказал, что около 20 человек примерно работают активно, строят свои команды. Где-то 10 человек, вернее, между 20 и 30, так скажем, партнеров, между 20 и тридцаткой, эти 10 человек примерно они <смех> потребляют <смех> они потребляют продукцию но а, ну только для себя беру для, для родственников для себя и в общем-то довольны тем что им удалось поднять здоровье уйти от лекарств аптечных и а, остальные между вот 30 и 40 так скажем но ну, они время от времени появляются, когда возникают проблемы, что-то берут, закупают и пропадают, так скажем, на какое-то время. Остальные ребята продолжают дальше ходить, искать, искать какие-то доходы быстрые. Но я через это все это я уже все это прошел сам и знаю, что им, ну, видимо, им надо набраться опыта своего, потерять достаточное количество денег, чтобы наконец прийти в, эту, в нашу компанию, ну или в другой, я не говорю, что именно наша такая супер-пупер. Если вы найдете другой бизнес, который будет надежный, я только буду рад за вас, но на сегодня я не вижу таких серьезных компаний, особенно по здоровью, которые бы давали максимальный эффект не только снимали какие-то симптомы, а работали глубоко по, значит, по регенерации органов. Я это все сам на себе проверил. У меня за год э, работы э, я вообще проверяю все на себе, испытываю все-все препараты, испытал на себе и все э, значит, схемы э, проверил на себе, как это все эффективно работают, создал мощную базу по рекомендациям, по отзывам и все это у меня аккумулируется в голове и я легко э, могу давать рекомендацию даже я скажу, что разбираюсь уже больше некоторых врачей э, э, в продукции нашей компании и с удовольствием помогаю мне партнеры звонят в любое время дня и ночи мой телефон есть в скайпе, <coughs> в скайпе. Вот. И, э, но многие продолжают мучиться с тем, что ну, не умеет приглашать. Особенно новички, которые приходят в компанию. Э, ну, не знают, с чего начать, как, э, как пригласить партнеров в свой бизнес. Так вот, я сейчас вам коротко расскажу о своем опыте. Вот здесь вот видно, например, это мой аккаунт. Здесь видно, что у меня на счете 35 тысяч. То, что это я не обманываю никого это остаток на счете я сейчас покажу, сколько заработан за последний месяц, или выведено, так скажем вот, недавно были подведены итоги за декабрь, и вот, мной обналичено 65 тысяч еще плюсом 5 тысяч и остаток еще на счете 35 тысяч, но ну, и того можно понять, что значит, здесь 70 так, здесь 70 и 35, 105 тысяч да, 105 тысяч доход составил за декабрь месяц вот но сейчас я коснусь того как <coughs> как <coughs> или я скажу о своем опыте приглашений больше 90 процентов партнеров у меня пришли из skype я очень рекомендую работать в skype если у вас меньше партнеров меньше чем допустим тысячи человек желательно добавлять сетевиков не, не, не те, что вот с кем вы там общаетесь, там с друзья, родственники в скайпе. Это, конечно, хорошо, но вам в первую очередь нужны сетевики. И сетевики те, которые уже имеют большой опыт работы, которые научились делать сайты, умеют работать с приглашениями, но, но не нашли еще свою значит, компанию, они тоже также все мыкаются по проектам, умеют пользоваться инструментами работают в соцсетях, имеют youtube каналы продолжают работать с приглашениями, но они заходят то в один, то в другой проект, но не могут но, но, но не нашли еще собственные, не смогли построить собственный бизнес, потому что все что есть в интернете это в основном все тут дремянки а как их найти? Это очень несложно во-первых в скайпе вам если у вас нет рекламных чатов вам надо зайти на, на Яндекс допустим и набрать список базы рекламных скайп чатов вот ну вот например здесь видно что или просто написать база рекламных скайп чатов и вы ну вам попадает список допустим первый или второй или третий открываете вот эти списки рекламных скайп чатов там как раз обитают э, те, кто э, занимается заработком в интернете. Вот, например, список рекламных скайп-чатов. Э, вот смотрите, вот здесь вот рекламные скайп-чаты 15 -го года, 16 -го года. Вы нажимаете, кликайте вот на любой из них. И э, ну, рекомендую не больше 20 добавить скайп-чатов, потому что скайп у вас просто начнет зависать от большого объема информации. И кстати в скайпе надо установить, чтобы скайп у вас не зависал. Здесь надо в инструментах зайти в настройки. И так, значит, сейчас, секунду, дополнительно, дополнительно. Так, а, нет, смсы и чаты. И вот здесь вот сделайте, значит, э, сохранять историю ну, месяц, но ну, или э, хотя бы максимум три месяца. И если у вас будет стоять всегда, там или какой-то, ну, даже вот три месяца, я считаю, это много. Я оставил вот один месяц и э, нажмете потом очистить, сохранить, ну, очистить историю, сохранить. У вас временно пропадут все чаты, которые у вас были. Потом они появятся. И они будут сохранять только в течение одного месяца историю. Я считаю, что этого достаточно для того, чтобы вернуться и посмотреть, то, то, что история была более месяца, она общем-то мало, мало нужно мало пригождается. И у вас не виснет компьютер, производительность вашего компьютера достается на достаточно хорошем уровне, и процессор перелопачивает быстро всю информацию. Ну вот, допустим, вы добавили рекламный, вот у вас добавились, начали появляться рекламные скайп-чаты. Но здесь вот наверху можно увидеть, что это участников здесь 261. По идее, конечно, вы можете зайти и всех вот по одному, по добавлять. Да? Вот, э, партнеры, здесь все 161. Вот если раскрыть список и пройти до, до самого низа, можно увидеть, что здесь вот некоторые партнеры уже добавлены. Но э, в, в этих чатах не все могут быть э, рабочими лошадками. А нам нужны именно рабочие лошадки. Э, э, рабочие лошадки это готовые сетевики которые, если вы их сможете подписать, показать преимуществ нашего продукта, если они под вас подпишутся, то они так начнут работать, что вам мало не покажется. Вам достаточно, может быть, даже пригласить двоих-троих, вот, вот эти люди, вот, например, вот здесь, ну, вот партнер Влада, например, да, вот она, я вижу, что она умеет делать ролики, вот у нее, скорее всего, свой YouTube-канал. Она умеет создать рекламный текст, прикрепить свои ссылки, и но она, может быть, работает не в том проекте. Я могу, конечно, ошибаться, может быть, это у нее нормальный проект, но если все равно у нее... Если даже на в каком-то хорошем проекте, но э, сейчас нет здоровых людей, либо э, в ее семье, либо у близких у, нее, у них у всех есть какие-то проблемы, которые люди мучаются и не могут решить аптечными препаратами. Для этого мы просто, мы что мы делаем? Мы просто нажимаем вот на, на этот контакт Лада, и вот я вижу, что она скемирова. Я я просто добавляю. Вот я добавил Ладу, допустим, да, вот, но ну, отправил запрос. Но, кстати, вот ее зовут Ирина. Она, она примет меня через какое-то время. Ну, допустим, напишет добрый день. Значит, рад знакомству. Если у вас какие-то вопросы, допустим, она мне напишет, но ну, я, ну, я в ответ напишу добрый день, добрый день, Ирина. Вот я тоже работаю в различных проектах и увидел вас в одном из рекламных чатов. Хочу с вами познакомиться. И возможно, чтобы мы пересечемся в каких-то новых проектов. Но Ирина, допустим, она, скорее всего, мне предложит свой проект. Если я его посмотрю. Если мне это интересно, значит, возможно, что я буду изучать эту тему. Но параллельно я, конечно, предложу ей свой, не проект, а свою компанию. Расскажу о том, значит какие результаты получают наши партнеры, о том, насколько хороша наша компания. Она действительно хороша, потому что на сегодня нет компании по здоровью, которые давали бы регенерацию органов. Не буду их перечислять. Многие партнеры, которые работают в параллельных, ну, не в параллельных, а в компаниях по здоровью, после общения со мной, они просто перешли в мою команду, потому что поняли, что они работают Вернее, они просто не знали, просто не знали о нашей продукции, о, о, о ее возможностях, на то, что регенерацию на сегодня органов тканей дает только продукция компании Sataklon. Вот И никто мне не смог доказать, если те, кто работает по здоровью, что их компания лучше. На, наша продукция она защищена патентами, значит это открытие запатентованное, и продукция все дальше и дальше набирает популярность, я уже говорил, что наша продукция поставляется в более чем 40 стран, и как грибы сейчас открываются представительства в Европе, в Америке, в Израиле и так далее. Но мы сейчас говорим о приглашениях. Вот я отправил Ирине, она меня примет, я уже написал, вернее, рассказал, что надо ответить. И таким образом мы, мы, мы продолжаем. Вот я добавил значит, Ирину. Теперь мы смотрим. Вот это вот последние те, кто выкладывают здесь свои приглашения. Это вот са, это и есть рабочие лошадки. Вот я дальше добавляю Юлю. Вот. Значит, Троицкая, Новосибирская. Очень хорошо. Привет, Юля. И вот таким образом мы добавляем, я рекомендую добавлять, если у вас нет в базе Skype таких рабочих лошадок около тысячи человек, но ну пусть хотя бы даже 800, то будет сложно, в общем-то, построить бизнес. Вот, кстати, Владимир. Ну давайте, для, для примера, я еще Владимира тоже добавлю. Отправлю ему запрос, хотя у меня вроде бы и хватает уже количество значит, партнеров но сейчас я просто показываю если вы не имеете базы ну, вернее контакты сетевиков которые уже умеют работать а это я вам говорю что это рабочие готовые лошадки если они придут в вашу компанию если если добыть до них доведете информацию о нашей продукции если они это поймут вникнут и загорятся работать в нашей компании, это все. Ваш бизнес, считайте, что он уже построен. Ну вот, вот таким образом вы добавляете ну, добавляете до тех пор, пока у вас не наберется определенное, ну, ну пусть до тысячи человек, ну даже 500 уже это будет хорошо. Дальше что мы делаем? Вот в эти, мы работаем параллельно в скайпе, сразу в двух направлениях. Например, открываем рекламный чат, ну вот здесь вот, допустим, вот здесь вот можно, кстати, увидеть, что я недавно отправил свое приглашение в свою компанию. Как, как я это делаю? Значит, заготавливайте заранее тексты для приглашений Если надо, я, я вам вообще-то уже отправлял всем тексты для приглашения. Ну вот, допустим, я, вот у меня заготовленный текст. Я его копирую. И, и отправляю в рекламные чаты, вот отсюда отправил, вот видно, что мой пост последний. Следующие рекламные, во-первых, вы оттуда добавляете людей, по, вот, активных партнеров, которые появляются последние, вот. и таким образом я пройдусь по всем, ну, несколько раз в день я прохожусь по всем этим рекламным чатам свои, отправляя свои сообщения, приглашаю в свой бизнес, вот. И параллельно добавляю, я сейчас, я сейчас уже не добавляю, но вам рекомендую добавить обязательно до 1000 человек. Дальше, когда вы уже пригласили да, хоть даже сотню человек, дальше делайте так. А, вот здесь вот выбирайте а, тех, кто в сети. Не надо всех, кто еще не добавился. А, тут а, будет, да, может быть, достаточно. Там, ну, да, допустим, вы отправили приглашение уже тысячам человек, из них добавились, может быть, только 200 или 300. Поэтому вот выбирайте только тех, кто в сети. Не надо отправлять сообщение тем, кто вас еще не добавил. Это может негативно наоборот сказаться. И просто берете и подряд. Вот открываем. Значит, этот контакт, видите, я ему отправил приглашение. Отправа, откр, откр, вот это все люди в сети. В настоящий момент они прямо сейчас находятся в сети. То, что вы им отправите, они прямо сейчас это увидят, ну, если захотят прочитать, посмотреть. Вот. Итак, видите, я, мной, всем вот этим партнерам разусланы приглашения. Вот сегодня я им рассылаю одно приглашение, завтра второе. Значит, второй текст, третий текст. Тексты для приглашений у нас придумывать и не надо. Они постоянно появляются в, значит, в наших чатах результаты. Вам достаточно просто прикрепить, вернее, откуда скопировать результат какой-то какой и просто прикрепить свою ссылку. Ну вот, например, сейчас покажу. Вот, например, <coughs> один а Вернее, одно из э, текстов для приглашений. Вот было такое э, сообщение в чате. Уже пять бесплодных женщин родили детей, принимая наши виаргоны. А до этого отдавали по 200 тысяч рублей и не могли забеременеть. Огромное спасибо нашим. А, вернее, это, это было э, озвучено на одном из вебинаров. вот Дальше вы просто прикрепляете, э, допустим, ну, такой текст э, компании номер один в мире, ну, я вот так вот продвигаю нашу компанию на компанию номер один в мире по омоложению и регенерации органов дальше идет ссылка на мой youtube канал и дальше на сайты вот если у вас нет youtube канала это не беда <как> и да, у вас есть сайт который предоставляет компании вот эта ссылка это бесплатный сайт он тоже хорошо работает поэтому достаточно будет даже ссылку дать на вашу на вашу вторую ссылку короткую и те, кто захотят, те, кто захотят э -э, прийти, им этого будет достаточно. Ну вот, например, отзыв. Отзыв партнера. Вот, вот один из текстов. для преп... У меня теперь здоровая спина и суставы. Улучшилось зрение. Я помолодела на 10 лет. И всего за 4 месяца без операции, без БАДов, без лекарств. Решайте свои проблемы с нами. Дальше идет э -э, текст. Вот, вот эти тексты. Сегодня один текст вы отправляете вот этим всем контактов, которые у вас есть в скайпе. Завтра вы отправляете другим. <coughs> не, не другим, а вы можете и, и им же отправлять. Просто сегодня вы отправили один текст, одну информацию о результатах. Завтра вы им же, ну или тем, кто вот появляется в сети, вы отправляете им другой текст уже, но со своими ссылками, конечно не, не, не бойтесь, что кто-то напишет, слушай, задолбал ты меня своими значит, приглашалками или своим спамом. Ну, значит, это не ваш человек. Тогда вы пишете, извините, извините, Надежда, например, значит, я, тогда давайте значит, удалимся из контактов и все. Но... Э, э, в основном -то это, эту информацию люди при, при, принимают э, на, нормально хорошо ну как э, э, у меня вот я говорил тоже своим партнерам что у меня было три потока э, э, людей э, первое это когда я вот начал когда я получил первый результат начал приглашать но ну, также вот рассылал всем разослал первые результаты у меня были по зрению потом по слуху э, потом я начал э, получать какие-то доходы в кабинете из кабинета я скрины начал по высылать одними тем же люди которые которые вот здесь вот находятся в сети все я им сегодня даю одну информацию завтра другую послезавтра третью и вот это у людей они все равно они просматривают, кому это интересно, все равно здоровье, тема здоровья навсегда будет интересной. Если не у себя, то у кого-то из родственников все равно какая-то есть проблема, и глаз все равно цепляет вот эти отзывы, и это все равно откладывается в людей в голове. Вот я говорю, что было три потока, ну, он, конечно, продолжается постепенно, этот поток, но вот когда я первый раз разослал, начал приглашать, то пошел поток тех, которые, в общем-то, со мной раньше работали в каких-то проектах, они меня знали, знали, что я надежный. И сразу человек 10-15, наверное, пришло сразу за мной, поверили, ну, то, что вот у меня были результаты, они сразу поверили, пришли, начали работать. Второй поток пошел где-то, ну, как бы все равно регистрация медленно шли. Но вот второй поток пошел через где-то через 2-3 месяца. Вот я все э, э, также продолжал рассылать приглашение всем, кто вот оставил, ну, вот, то, то, то на следующий день или через день второе, третье. И вот, например, оди, одна из моих партнеров через три месяца, ну, как бы, ну вот ни, ни да, ни нет, не ни здравствуй, ни до свидания. Или да, да пошел ты уже Шамиль, ты да достал ты меня со своими приглашалками. Вот ноль, никакой э, этот, э, обратной связи. И вдруг я вижу, э, она регистрируется, через три или там, через четыре месяца регистрируется. Я звоню ей и говорю, э, слушай, ну как же так? Три, три, три месяца я тебе достаю, э, то одно э, отправляю, то другое. Ты, хоть бы ты мне сказала, иди ты уже, Шамиль, надоел ты мне. Э, э, никакой обратной связи. И вдруг, и вдруг я вижу, что ты регистрируешься. Что произошло? Она мне говорит, ну вот, Шамиль, я, да, сперва, говорит, я э, думала, ну что за лохотрон он мне шлет, э, очередной. Ну, понятно, что мы раньше попадали в разные лохотроны. Вот, и даже, говорит, не посмотрела, не читала. Потом второй раз ты мне присылаешь о том, что ты получил какие-то результаты по зрению. Ну, ну так, ну, прочитала, ну и ладно, мало ли кто там получает по зрению. Через какое-то время ты написал, что ты получал результаты по слуху. У меня, кстати, вот одно ухо не слышало, почти не слышало. Вот уголок два года. Я вот ходил по разным больницам, кололи мне там никотиновую кислоту, лекарства всякие. Ну, нулевой результат. Вот. А тут за, за месяц или за полтора у меня ухо вот это, которое не слышало, начало слышать. Вот я, конечно, я делился там спира по зрению, потом по слуху, потом <coughs> у меня начали появляться. Деньги в кабинете сперва это были небольшие деньги, потом ну, где-то первые там, может быть там 2-3 тысячи, потом где-то около 17 тысяч сразу. На третий месяц <coughs> еще больше. И вот пошел такой геометрический рост. Я говорю, что через полгода я уже вышел на доход 100 тысяч рублей. Хотя я строил только первую работал только с первой линии, но структура настолько стремительно начала расти, что доходы меня просто потом начали удивлять. Ну вот, я сказал, что первый поток э, пришел со мной почти <coughs> одновременно. Второй поток пошел через три, где-то через четыре месяца. Те, те партнеры, которым я вот отправлял приглашение, э, они э, до них, ну, накопилось у них в голове э, вот этой информации, и они созрели для того, чтобы э, прийти в нашу компанию и начинать здесь работать. И, и не пожалели те, кто пришли например, на второй, через 3-4 месяца после моего приглашения, они уже где-то зарабатывают от, от 30 тысяч и выше в месяц. Вот представьте, в основном там э, больше половины это пенсионеры. И э, к своим несчастным 10-15 тысячам зарабатывать плюсом 30-40 и помогать э, своим детям и внукам покупать подарки и, э, значит, путешествовать, это, знаете, это дорогого стоит. Поэтому... Ну вот второй поток у меня пошел через 3-4 через 3-4 месяца. Но регистрации также продолжались. И третий поток пошел где-то через полгода. Ну вот то же самое я им задаю вопросы. И, ну, примерно такие же ответы пересматривались. Но некоторые вот говорят, да, Шамиль, это интересно, но мне же надо как-то деньги заработать. Вот я и хожу то в один. Ну вот, были такие партнеры. Я, я звоню и говорю, ну слушай, вот давай там, ну что тебе стоит-то 5 тысяч найти? Ну чтобы, ну ты же видишь, вот я показываю тебе свой кабинет, вот такие доходы, ну приходи, начинай зарабатывать, поправляй здоровье, зарабатывай. Он говорит, вот да-да-да, сейчас вот я заработаю, вот открылся новый хайпик, я сейчас там сдерну деньги и приду с деньгами. Месяц проходит, два. Значит, не выходит на связь. Набирай его, вот, да, вот, знаешь, опять летел там, э, без денег остался. Ну вот сейчас объявили какой-то новый какой-то там супер-пупер очередной. И все, я уже вот готовлю старт буквально, чуть ли не завтра, послезавтра вот э, срываю деньги, сразу прихожу. Все, проходит полгода, до сих пор ходит, срывает. И, и уже год прошел. Вот вот э, я сказал, что около 150 человек зарегистрированы. Около 40 человек значит, работают, кто-то активно работает, кто-то пассивно, но остальные продолжают ходить. Вот как я ходил три года, но я-то все равно продолжал искать надежную компанию, и все равно я ее нашел, но остальные продолжают ходить в поисках легких денег. Но вот смотрите, год прошел, я за год заработал более 800 тысяч, рублей и вышел через полгода работы и вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц но вот эти мои партнеры которых я пригласил они зарегистрированы но но до сих год прошел не могут заработать какие-то 5000 представляете не могут заработать 5000 нас я помню вот эти времена когда я вроде бы только начинал подниматься, в семье были большие проблемы, доходы резко упали, ни, ни детям не могу помочь, ни квартиру купить. Вообще значит, находился в страшном таком состоянии. И вот эти падения бесконечные настолько меня угнетали, что я уже готов был бросить все это нафиг и пойти там в таксисты или еще куда-то начать подрабатывать. Но Спасибо компании САТ и Имсковым то, что вот вовремя Значит, они оказались на моем пути. Но вот мне жалко партнеров, которые до сих пор продолжают ходить, что-то искать, чудо. Они ищут чудо там, где его нет. Понимаете? Чудо вот как раз здесь, где есть и здоровье, и, и доходы. Вот. Но чтобы ролик сильно не затянулся, все, я вам показал как работать в скайпе. Первое, вы добавляете рекламные скайп-чаты. Второе, вы добавляете оттуда активных партнеров. Это те, которые последние отправляют свои э, сообщения или посты э, в, в этих рекламных чатах. Там же вы параллельно и работаете сами тоже, э, рассылаете приглашения э, и э, работаете с контактами. Вот все контакты, которые у вас добавили, им э, чуть ли не каждый день отправляйте то одно, то второе э, приглашение. Тексты приглашений э, можете создавать сами. Это, для этого есть отзывы, чаты по отзывам. И в наших э, чатах э, часто появляются отзывы. Либо э, про, напишите мне, я вам пришлю огромные не уже, которые у меня набрались по, по этим приглашениям. Просто э, вместо моих ссылок ставьте свои и работайте с приглашениями. Но почему я в первую очередь остановился на, на скайпе? Потому что он мне принес больше 90% партнеров. Поэтому даже просто работая в скайпе, просто надо значит, найти э, тех партнеров э, не просто для ла-ла-ла, для бла-бла, как там бла -бла, да, называют англичане, а для того, чтобы э, пригласить и уже э, действительно строить бизнес и э, свою команду. Первое это Skype, Второе вам нужен будет YouTube канал. <coughs> вот, например, мой YouTube канал. Так, сейчас секунду, немножко. Вот. Значит, смотрите. Ну, YouTube канал создать несложно. Вот я нажимаю мой канал. Если у вас нет YouTube канала, то вот здесь вот просто набирайте наверху, как создать. Например, как создать вот пожалуйста как создать свой канал выбираете и вам выпадут куча роликов как быстро создать свой канал для чего нужен допустим если вы не имеете своего канала youtube канала то вам, вам, вы, вам приходится пользоваться роликами других ну например вот моими роликами но смотрите когда тем партнерам которым вы разошлете своей приглашалки они вот посмотрят допустим мой ролик и ну или другой неважно и потом перейдут в описание вот здесь вот, вот здесь здесь мы как бы оставляем свои ссылки допустим если это мой канал конечно я же не буду ваши ссылки здесь ставить я конечно поставлю свои вот здесь есть ссылка и на мой youtube канал и здесь на первый сайт на второй сайт и тут еще мой skype тоже вот так поэтому те кто посмотрит ролик и им понравится они э, прочитают здесь и э, без проблем. Либо они выйдут на меня в скайпе, либо... что у меня зависло. Ну ладно. Я хотел сказать, что если вы не имеете своего канала, то вы, вы будете давать ссылки на разные ролики. Так, сейчас я перезагрузу, что-то спокойно. Сейчас я это делаю заработку. Интернет уже подвисает. Ну ладно. Вот. Я уже сказал, что э, э, все, я понял. Я, оказывается, перешел в менеджер видео. Все. Вот смотрите, э, ваши партнеры, которые отправили, э, например, ролики, они посмотрели, но они могут перейти. Раньше я когда не имел своего собственного канала, я тоже, конечно, пользовался роликами чужих, и я предполагаю, что половина моих партнеров могли уходить э, к тем. Э, Значит, чьи ролики я использовал но э, если вы пока не имеете то можно и пользоваться все равно те партнеры которые вас знают они э, захотят прийти под вас и в общем то зарегистрируется но э, как можно быстрее создавать э, свой канал я уже вам показал как это делается для чего это надо вот такой вот, э, э, ролики которые есть на ютубе которые важны именно по нашей теме, вы их просто перезаливаете на свой канал. И э дальше уже вы становитесь автором. Вот, вот этот ролик, э -э -э -э это вебинар, это запись вебинара. Я его просто скачал через определенную э -э, программу. Какая программа? Вот она называется «RuSafeRom». Сейчас, секунду. Вот ru, «RuSafeRom». Ну, я не знаю, правильно ли я. Вот, кстати, я его сейчас скопирую и вот здесь вот вам покажу так, как он звучит так, вернее вот сейчас увеличу вот, вот эта программа http.ru.savefrom.net это программа для перекачивания ролика ну, например и вот вы, вам понравился вот этот мой ролик. Он имеет такую ссылку вот наверху. Вы ее выделяете, вставляете вот сюда. Вот. Он сейчас ищет этот э, поисковик, ищет мой ролик. Вот он его нашел. Значит, э, и скачать видео. Так, скачать. Надо нажать скачать без установки. Не надо вот это все скачивать тут. Скачать без установки. Все, вот появляется ролик, здесь, значит, выбирайте, старайтесь выбрать самые качественные, это вот 360, и нажимаем скачать. Значит, появляется, значит, меню, нажимаем ОК. Все, пошла закачка моего ролика, вы его перекачиваете к себе, ну, в какую-то свою папку. Вот смотрите. Вот идет закачка. Так, все. Значит, ролик скачался. Сейчас вот он пойдет, но вы его увидите, что он начнет показывать. И мы имеем как бы свое предприятие. Я его закрываю, он нам не нужен. Нам достаточно вот эту вот, вот э, правой мышкой открыть папку с файлами. Ну или с файлом, да. Вот он открывается, вот этот файл, запись. Мы его сворачиваем, убираем в сторону, параллельно открываем так. Значит, созданную вами папку сад. Вот, обязательно рекомендую создать, вот видите, вот здесь много у меня папок и одна из них сад. Она на самом верху. Вот смотрите сколько уже у меня накопленной информации. И здесь вот есть папка видео. Создайте папку видео и потом вы просто берете но ну, я перетаскивать не буду, я просто покажу например, вот здесь это вот вебинары богатой Татьяны богатой и Елена Задорожиной и вот я скапливаю их здесь, в, в этой папке и я просто беру правой мышкой значит, либо копирую, либо вырезаю вырезать, допустим и переношу сюда и вставляю вот, ну, нажимаю вставить, но он уже перенесен и желательно, вот чудесные результаты. Вот я его уже сам обозвал здесь. Вот, вот, вот этот ролик, он перенесен уже сюда. И Желательно, если ролик звучал, допустим, сад-аклон, там, значит, ну, допустим, вот чудесные результаты, вы можете переименовать его, чтобы YouTube не показал, что вы, ну, как бы украли, что ли, этот ролик. Я обычно переименовываю, например, там было написано просто оклон, результаты, я написал сад оклон, чудесные результаты, или вы можете написать сад АКЛОН результаты наших партнеров. Все это уже под таким названием перейдет на ваш YouTube-канал. Для того, чтобы закачать на свой канал, вы нажимаете вот здесь вот, значит, ссылочку, вернее, вот эту стрелочку, добавить в видео. Открывается такое меню, немножко сверните для того, чтобы можно было перетащить. И просто хватаете вот этот ролик, который вы закачали, и вот здесь отпускаете его. И все. Я сейчас этого делать не буду, потому что он у меня уже залит на этот канал. И, и значит у вас зальется вот этот ролик, но он уже будет ваш. В этот, когда, когда, будет идти закачка, вот он у вас появится менеджера видео, менеджер видео. Вы, его, вы наполняете содержание. Допустим, вот он, когда будет закачиваться, он будет иметь вот такой вид. Сейчас я вам покажу. <coughs> вот, вот он будет видеть иметь такой вид. <coughs> значит смотрите вот здесь вы это название ну вот здесь можно его изменять как, как, как угодно ну вот я назвался так он чудесные результаты здесь вы делаете окно ну, пишет описание и свои ссылки это вот как раз то что видит, видит, видит сейчас, секунду. отвечу на телефон если горячь можно я перезвоню я занят пока перезвоню <кхе> Так. А, и, а здесь вот что значит теги здесь допустим в описании ваши ссылки теги это, это кстати я вот сделал себе теги вот, покажу сейчас что значит теги теги это ключевые слова по которым вас потом будут находить или например человек ищет продукцию по здоровью. Если в тегах будут такие значит, ключевые слова, например, флуревиты, значит, приведение работы органов в природную норму, очистка организма, сата система активного долголетия, полная остановка процесса старения. Вот люди, если будут набирать на Ютубе вот такие ключевые слова, то они среди выпавших каналов будет и ваш понятно да поэтому все это вот берем копируем желательно есть свое имя прописать вот меня уже например в интернете ищут по имени ну как бы за год работы в компании э, в общем-то э, люди начали меня э, искать не уже нет не по сад а, там оклон а, а именно шамиль незаменим вот то же самое рекомендую вам вас тоже со временем начнут узнавать вас начнут искать э, вот. Значит, возвращаемся на канал. Чем он хорош, тем, что вы можете, не заходя в, не заходя в соцсети, отсюда делать рассылки вот это, этого ролика. Ну, например, вот, допустим, вы имеете YouTube oh, это канал, вернее ВКонтакте свой аккаунт или свой кабинет на Фейсбуке, например. И, допустим, если вы хотите выложить приглашалку, так, неправильно, вот я беру текст приглашения. Здесь, когда вы отправляете текст приглашения в соцсетях или на Ютубе, желательно, чтобы был внизу значит, ваш скайп, ваш обязательно, чтобы люди вас быстро находили. Когда вы рассылаете в скайпе этого не надо добавлять, потому что это наоборот людей может как бы, э, насторожить. Обычно, когда вот воруют скайпы, пишут там, добавь все, вот, нажми на этот скайп и будьте счастье, и все, ваше э, улетит. Поэтому в скайпе, конечно, когда вы приглашаете, не надо э, прикреплять сюда э, э, свой логин скайпа. А когда вы в соцсетях, обязательно. Поэтому я вот копирую вместе вот этот текст полностью. Все скопировал. Допустим, если я делаю рассылку, ну, вернее, если я просто выкладываю на стене, э, например, ВКонтакте, да, вот. Ну, допустим, я отправляю сообщение, вот оно появилось у меня на стене, и оно появилось в новостях. Но, вот оно, видите, в новостях. Но дело в том, что его увидят только, те, кто у вас в друзьях, не те, кто, допустим, в ВКонтакте может там миллионы людей, но вот этот пост ваш увидит только те, кто находится в ваших друзьях. Например, я смотрю, вот у меня 1050 друзей, но это не те друзья, которые там школьные товарищи или там еще кто-то. Я их набирал тоже, как в скайпе, вот, э, партнеров, сетевиков. Также я их набирал здесь. Например, тот э, вконтакте, да, покажу только здесь. Это тоже самое можно делать в любых соцсетях. Выбираем люди. Ой. Найти. Так. Не-не-не, вот. А, ну, в общем, смотрите, пишем здесь заработок, нам, нам нужны не просто люди, а именно те, кто занимается заработком, потому что просто те, которые хотят там поболтать, мне они не интересны, от них толку не будет никакого. Заработок. Заработок. Пишем правильно. Вот, вот когда вы набираете здесь заработок, то здесь вы, появляется список тех, кто именно в этих соцсетях занимается заработком не просто пришел там ля-ля люлю а вот именно э, занимается заработком вот видите вот нажимаете здесь добавить друзья добавить друзья вы вы их отправляете вот когда они добавят вас к себе в друзья да, ну тут э, много сразу не добавишь там значит выскочит предупреждение что вы добавляете ну вернее вы уже отправили там превышающее количество запросов Поэтому переживать не надо. Переходите на Facebook, например, также находите людей, э ищите под значит, поисковиком «Заработок» и «Заработок», «Доход» там, и так далее, там подобное, «Заработок из дома», «Заработок в интернете». Вот по этим ключевыми словами, э когда вы э регистрируете свой аккаунт, вы пишете, что, допустим, вам интересен заработок в интернете. Так вот эти все люди тоже они пишут. Это те люди, которые ищут заработок в интернете. Все, вот вы пана отправляли, они вас добавили. Вот видите, вот предупреждение. Все, дальше не надо добавлять. Дальше вы просто переходите на свой аккаунт и увидите, что здесь вот у вас начнут прибавляться. Вот, допустим, сегодня добавило 10 или 20 человек, друзья вас приняли, и они уже будут видеть вот эти посты, которые вы отправляете. Вот, допустим, я один и тот же текст, допустим, еще раз здесь значит от, Ну, как бы выложил. Но я могу убрать этот ролик и добавить сюда фотографию. Вот, например, у нас замечательные примеры, результаты. Вот у девушки такие замечательные результаты. И мы отправляем... Ну, вот я, допустим, следующий раз я уже отправил с прикреплением на фотографии. Вот видите, самое первое, это, это теперь мой пост. И его видят столько партнеров, сколько вот я добавил на сегодня, вернее, их стало на 20, на 30 больше, и все они, ну, те, кто находится в настоящий момент ВКонтакте и смотрят новости, они видят вот эти, значит, посты, которые я выложил, но это это будет держаться недолго, сейчас кто-то вот выложит свой пост, и мое сообщение, оно будет просто уходить ниже, ниже, ниже, и потом оно просто исчезнет, поэтому время от времени Заходя и выкладывая, выставляя на стене свой пост, вы даете информацию своим друзьям, ну, в кавычках, которые занимаются заработками в интернете. Они увидят, и кому интересно, они обратятся к вам или зарегистрируются. То же самое это вы делаете на фейсбуке. Вот видно, что здесь я выкладываю на своей стене результаты, и их видят друзья. Вот, кстати, сколько тут друзей? 901, да? 901, друг. Это все сетевики, это не, не, не бездельник, это все сетевики видят. Вот таким образом. Но вот выходить и выкладывать э, э, ВКонтакте или на Фейсбуке, или в Google, или еще где-то в Твиттере, это не, не очень удобно. Для этого вот как раз и нужен YouTube-канал. Здесь есть такая волшебная кнопка ⁇ Поделиться вот ⁇ Посмотрите, здесь есть практически все соцсети, в которых вы можете быть. Ну, я использую только Twitter, он я считаю, он бестолковый. Если один-два человека пришли, откуда за год, может быть. Но все равно время от времени я как бы... одновременно. Вот смотрите, вот с этой страницы можно рассылать приглашалки. Вот, например, ну вот в Твиттере. Кстати, сразу покажу в Твиттере. Допустим, вот в Твиттере можно только два раза в день отправить сообщение. Ну вот я, допустим, отправил, да? Допустим, если я захочу отправить через полчаса опять, то он, это сообщение не уйдет. Вот смотрите, видите, вы уже отправились. Но тут есть хитрость. Достаточно поставить впереди восклицательный знак, например, или кавычку какую-нибудь. Вы нажимаете, у вас сообщение опять уходит. Все, вы можете хоть сто раз в день, вот, не заходя в Twitter, прямо отсюда отправить. То же самое в ВКонтакте. Вот Значит, тут сразу связывается с моим аккаунтом YouTube-канал. Здесь я просто... Вот, видите, сразу легла картинка, ну, вернее, ролик. Я вставляю уже, как бы, скопированный, скопированный текст и отправляю. Вот, смотрите, нажал кнопку «Отправить». И сейчас тут же захожу в ВКонтакте. И смотрите, нажимаю «Новости» и видите, мой ролик... Я, я не заходил сюда, ВКонтакте, я сейчас не заходил. А мой пост появился здесь. То же самое сейчас будет появляться я отправлю вот на, при вас на Facebook. Вот. Сейчас видите, немножко из-за из того, что Skype открыт, он немножко тормозит. Вот я значит, прикрепил текст. Здесь его можно посмотреть. Вот Не очень удобно, правда. Но нормально. Опубликовать на Facebook. нажимая кнопку. Все. Мое, мой пост улетает или моя приглашалка улетает то же самое в Google+, я даже не захожу туда я знаю, что эти посты там появились и те, кто, мои друзья которые в этих соцсетях находятся сейчас э, в сети и может быть там смотрят новости они увидят вот эти все приглашалки вот э, э, все, я наверное завершу на сегодня запись а, значит запись ролика о том, как приглашать. Я уже говорил, что роликов по рекрутингу, их много. Есть и классические значит, темы по приглашению, но вот реально то, что мне помогло за... Я, я, я сейчас мало уже приглашаю, я в основном работаю со своими партнерами, обучаю там. Следующий, кстати, ролик я запишу по механизму регенерации. Не зная... Вы можете пригласить также 100-150 человек, но если вы им не сможете объяснить, как работают препараты, механизм работы наших капель по регенерации, то вам будет сложно приглашенных партнеров значит, удержать или довести до них эту информацию. Запишу я короткий ролик. По механизму, чтобы вы вы понимали сами. Не понимая, как это работает, вы не сможете построить нормальную структуру. Это несложно, но, но это будет в другом ролике. На сегодня спасибо всем. Желаю всем построить большие-большие команды и получать хорошие деньги. До свидания всем.